Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Первым делом с Рождеством тех, кого это касается непосредственно, и тех, кто сочувствует этому событию большому в жизни христианского мира православного. Всех вам благ, как говорится, и счастливого Рождества. Вот, но э, на самом деле сегодня планировалось... Предварительно рассказать об итогах прошедшего года. Но жизнь, как говорится, вносит свои коррективы. Поэтому с моим другом-блогером Михаилом Герштейном мы будем обсуждать сегодня совсем другие вещи. А именно начну с того, что прочел я э, с превеликим интересом о том, как иранский парламент, э, значит, или, или не парламент, или, или на телевидении это э, объявилось, заявилось, Миша меня поправит, если что, что за голову нашего президента объявлено так, такое вознаграждение, о котором можно было бы только мечтать нормальному человеку, 80 миллионов долларов. И вот что мне пришло в голову, но ну не только мне, вроде как по интернету уже это гуляет, это не те ли самые миллионы долларов, которые предыдущий президент переслал кэшем, в эту замечательную страну. Вот проверить это, к сожалению, сложно, а мы все-таки придерживаемся таких правил, что мы от факта пляшем, а не от вымысла. Ну вот, Миша, как ты думаешь, это те же деньги или все-таки они наскребут что-то другое вот на, на вот это злодеяние, которое они хотят? Ну, если совершать? они переписали номера банкнот, то мы можем проверить. Вот у тебя такая теория. Ну хорошо, ну давай все-таки. Во-первых, там насчет 80 миллионов надо уточнить, что это было сказано во время там митинга. Фотографии с этого митинга и видео даже, кстати, обошли весь там интернет похороны этого остатков этого Касима Сулеймани Посланили рупу с этим сперсним, да? Сколько там на 30 километров растянулось? Вот они... И все говорили, о, вы там разбудили Иран. Но иранцы, которые э, смогли пробраться в Твиттер, ну, как это, у которых есть доступ к Твиттеру, скажем так, они написали, что, в общем, собственно, это не то, что разбудили Иран, а это скорее то, что как э, э, это их привезли многих просто в обязательном порядке на эту... Э, на эти похороны, и расскажу, что там буквально там школами, работами, заводами и фабриками привозили, потому что... И, кстати, кто-то подобрал очень хорошую подборку похороны Сталина, похороны Кастро, похороны Чавеса и похороны Сулеймана. Вот. Да, ну, вот. да, да, да. И не только мы не забыли, как это делается, я думаю, наши радиослушатели тоже прекрасно помнят, да. как, ну, как многие это Многие помнят, помнят. да, да. Ну, да я, там похороны, а, большинство из них только как этот только Брежнева и там ему, и его соратников вспомнят. Мало, конечно, кто помнит прокурора Сталина, но тем не менее все помнят первомайские демонстрации, демонстрации 9 мая и так далее. И 7 ноября. Вот. Да, да, да, Поэтому... Ну, не важно, мы не будем об этом. И вроде бы на этом митинге кто-то сказал про 80 миллионов, и непонятно, это официально, неофициально. Сегодня, то, вроде то, бы, то есть, Иерарх... то есть, то есть э, большой этала в своей хламиде еще не поставил свою фу, вот эту ну, Сегодня это эта большая этала сказала, что не, mm. nee, одной головой там Трампа не обойдешься. Наша цель уничтожить Америку. Поэтому, а -а -а, Америку, уничтожили... но большую и жалор... походу маленькую тоже. Жалко, ja -ja -ja -ja им стало э 80 миллионов. Уменьши. Поэтому они сами себе уже откатили назад. А после этого, нет, еще, я не знаю, слышал ли ты продолжение этой истории о 80 миллионов, что есть такой... Ну, как бы в кавычках актер Джордж Лопес, который, когда в Инстаграме появилась эта информация, он, видимо, от большого интеллекта, обладая недюжинным интеллектом, тут же написал, что мы согласны сделать это и за 40. Вот. <смех> <смех> вот. <смех> То есть, вот так, да. Ставки да, вот. не увеличиваются, а уменьшаются почему-то, да? И, его там ну за полцены типа. Его там, конечно, тут же достаточно грубо затоптали ногами потому что ну, патриоты в Америке... Я, я, я думаю, да. тайные лайки от Лаипа и от Аказии и от прочих были там наверняка. Ну да, но, но все-таки громкие затоптали. Он сегодня уже с утра оправдывался, что типа пошутил, это, Пошут... это у него чувство юмора такое. А я бы а, предложил а, им а, на самом деле это Кэти Гриффин послать. Она же... Подожди, смех смехом, но заявление... И письмо, значит, нашего спикера. Вот говорю «нашего», вот о языке еле поворачивается это сказать. Понимаешь, госпожи она Пилонси... Она... она не наша, она наша. Наша. Да. го, наша, неважно. Вот, она, значит, заявила, что, в общем-то, Трамп осуществил совершенно поступок, который... Уже не просто, наверное, на импичмент тянет, а на вообще четвертование. Потому что он, как я понимаю, из, из ее вот этого письма ввергает в страну в пучину будущей войны. И, соответственно, у него надо забрать все полномочия. И только Конгресс будет решать об о военных действиях дальнейших и так далее. И смотри, что получается. Когда светлейший э, наш э, предыдущий президент заявлял о том, что, что он э, какие-то вопросы вправе решить сам и решал их, да? О, э, э, э, эти, же люди, эти же люди не настаивали на таких конституционных правилах. А тут вдруг надо ударить по, по, по рукам, и это, знаешь, у меня связывается еще с предыдущими какими-то вещами, когда некий в Калифорнии или в Гавайях судья федеральный, Берет и и и президенту показывает дулю, да, условно говоря. О. Вот как это вообще возможно? Ну, там, скажем, это... Они, они пытаются, они же не знают, за что хвататься, потому что они пытаются, тут уже совершенно ясно и с импичментом, и со всеми делами, что они пытаются любое действие Трампа встречать противодействием, Потому что они считают, что только это может как бы помешать его, ему переизбраться. И уничтожение его, то есть после того, как уничтожили Салимани, оказалось, что он там самый главный американский друг вообще. Если читать и слушать Демократическую партию, особенно наших дорогих Рашиду Тлаип и Амар, а не говоря уже о том, что... Крис Мерфи из Который там сразу же заявил Что как он мог Он не поставил Не поставил, в, не, поставил в, не дал Конгрессу вообще uh, Знать что А кому там давать знать Адаму Шифу Который тут же все расскажет Там даже кстати между прочим Все равно какой-то слух куда-то там пролез Потому что пролез все uh, Потому что я прочитал Что В uh, день а, uh, а, uh, oh уничтожение вот, э, сулеймане Кстати, там уничтожили не только Сулеймане, там уничтожили... Там, О, там, там человек, но... Хватало, да, да но всех волнует только сулеймане Остальные все это, ладно, бог вот А то, что там был какой-то Хамас... Нет, не Хамас, Хизбалат. Лидер из Ливана, иракский лидер вот этой вот милиции, их вот этой вот... Как он там называется? Я уж там забыл читал, читал на, на разных языках и забыл уже на, обе, на, обе, на обоих языках, как она называется. Но вот. это не ПМФ ПМФ, ПМФ, который PMF. до этого, между прочим, надо сказать, что э, американская армия бомбила э, и никого в Конгрессе совершенно не волновал. Вот. Никто там не кричал, ничего. Не, и, собственно, после бомбежки вот это вот начались атаки на посольство. Нападение, и вылезли, пролезли слухи, что э, Сулеймане готовит еще нападение на базы американские, на американские посольства. А, и, собственно, что и послужило причиной для его устранения. Тут надо сказать, что Дэвид Петреус порадовал. Он, конечно, э, жертва э, Мету страшная, вот, да. потому что э, разболтал своей это, биографу. Не разболтал он. Поделился, поделился, поделился, да, да, поделился вот, но, но все равно информация была секретная, вот, и за это поплатился постом главы ЦРУ, а до этого он был главным в Ираке и в Афганистане, и он сказал, что, в общем, и слава Богу. Ну, не в этом дело, вот смотри. Интересно, хорошо, реакции с той стороны, иной ожидать было нельзя, реакции Мир... мировой. Пока, а? пока, пока я сказал про Петриоса, да. еще Джей, Джей Джонсон, который был главой Homeland Security при Обаме, тоже сказал, что у, у Трампа были все э, а, про, права на, на уничтожение без того, чтобы дать Конгрессу. А плюс еще обнаружили твит Майкла Флинна после, сразу после заключения иранской сделки, когда он написал «О, теперь Сулеймани окажется хороший, и у Ирана не будет ядерного оружия». Майкл Флин написал в 2015 году в день объявления об иранской сделке. А Сулеймани оказался еще замешанный в Бенгазе, Ага. И, и кроме траура, который по нему был в Америке и в Канаде, в Канаде вообще там ходили с флагами Хизбалы, и там его там ему устроили чуть ли не этот не oh, Торонто, oh. чуть ли не мемориал, а, а в, в, радовались Иран, Ирак, Сирия и э, Ливан. В них во всех были потому что этот генерал отличался жестокостью, несмотря на то, что, как мы знаем, уже благодаря какому-то журналисту из Нью-Йорк Таймс, он писал стихи. О, да-да-да, он вообще <с святой <с человек. Слушай, ну мне, это я немножко уйду в сторону от этого, смотри. У меня возникает перед глазами такая картина. Сидит Трамп у себя в кабинете и думает, значит, Не, ну, надо, ну, надо Нью-Йорк Таймс в кабинете, а, а и ну, в гости. Ну хорошо, ну, я же условно это, ты же понимаешь. Ну хорошо, с гольфной клюшкой. Да. Не в этом дело. Значит, формально сидит он и думает, надо же союзника поповестить. И начинает названивать союзникам, ну потом говорит, ну надо, наверное, и Путину позвонить, сказать, надо еще кого-то там. И тут сидит подполковник Виндман, да. который быстро реагирует. На слова президента о том, что будет устранен, ликвидирован террорист э, из, из дружественной льва, э, иранской страны. Республика. И тут же эта информация через пять минут по всем каналам идет, и, и Сулеймани прячется, спасает свою шкуру или жизнь не знаю как, и продолжает писать красивые стихи. Как в лучших традициях перститских ну, поэтов. Или, или другой вариант, как ты помнишь историю с Роджером Стоуном, что туда, к месту, где эти машины при, приедут э, камеры cnn и будут это да. снимать. Да, да, да, <ändig> <да>. <antibody> вот. Это точно. Но, но, на, на самом но, деле... но там история была, кстати, и Германия, и Франция, и кто там, третья Англия, выпустили so совместное заявление только что в котором ни словом не упомянули ни Америку, ни Трампа. Они сказали, что, что Сулеймане человек был не очень хороший, вот, мягко говоря, даже не вспомнили его стихи. И сказали, что в общем его уничтожение это было правильное решение, правильное, правильно он был уничтожен, но теперь надо бороться за деэскалацию конфликта. Все. То есть вполне, вполне такое разумное заявление. Ты понимаешь, в чем дело? Иногда так случается, что встать на а, вот ту сторону, на которую встают наши демократы, это значит уже перейти тот Рубикон. Понимаешь, после которого. Они же уже а, перешли. Нет. Ну, послушай, перешли. Хорошо. Это, э, Миша, то, что внутри страны это одна песня. Но <паспалкивает> когда они уже рвут волосы на, на всех местах, а гибели такого светлого человека, каким был генерал Сулеймани, то тут уже пахнет совсем другим. Это пахнет абсолютным антиамериканизмом и со всеми вытекающими. Эта партия, по большому счету, она должна уйти на свалку истории. То есть, тут, же, тут же уже шутят, что сейчас э, ДНС, этот, э, ну, руководство демократической партии, подала в суд на Иран на право использования э, лозунга Смерть Америки. Нет, ну, понимаешь, шутить больше сколько угодно. Но эти люди, если бы они где-нибудь там, э, с, как эти клоуны из Голливуда, упражнялись на площадках там съемочных, это одно. Они сидят на капиталистском холме, они законодатели. И они одновременно... То есть... Тут разговор о том, что они по-другому видят счастье Америки, неправомерен. Если враги Америки для них друзья и, и причина лить слезы, я, я не понимаю этого. Но тут, кстати, когда тут народ напомнил, что когда э, Трамп э, выпустил на Сирию 59 этих томогавков, uh -huh. э, никого-то особо не возмутил, наоборот, сказал: вот, он поступил по-президентски. Там этот Ван Джонс на CNN сказал, вот наконец-то мы увидели настоящего президента. О, да. А потом, вот. что они говорили и писали, ты не помнишь после этого? Они подхватили ту российскую вот эту ерунду, которая что там э, болванки куда падали, непонятно куда. Не, это ну, падали. это, это там, ладно. Это, понимаешь, это они могут, они нам и про химические атаки рассказывали, которые потом оказались. Да. Но не ну, неважно, мы не будем в эти конспирологические теории выдаваться, но когда Трамп пытался вывести войска оттуда американские, они кричали, как ты можешь, они же там останутся. Да, а, да. а тут он пытается... Как уничтожить верхушку, как нас учил товарищ Сталин, что <laughs> если уничтожить верхушку армии, то армия перестает быть достаточно надолго, перестает быть дееспособной. Правда, он на своей армии это демонстрировал, Там <laughs> все-таки <laughs> на армии Ирана это пытается продемонстрировать. А нам кричат, что нет, нельзя, там надо их холить или леять. Потому что и вообще ни один шаг он там без Конгресса сделать не может. Но, ну, кстати говоря... Миша... Лучше, всего, лучше всего сказал вчера по этому поводу, когда Крис Уоллес пытался его э, поймать, там мучил его на Fox News и стал э, вдруг тут... Тут, в общем, дела гораздо более серьезные, чем этот э, э, этот импичмент. И он спросил, как он, как относится... Не считает ли Помпео, что враги Америки из-за того, что тут у нас импичмент, не так сильно там боятся Трампа как-то вот это вот какие-то делают поправки на это? Он говорит: Ну, говорит, спроси, Сулеймань. Ну, он узнает, как ответить. Кстати, я хочу тебе напомнить. Наш разговор в рамках ТВ-клуба «Континент» совсем недавний. Но так получилось, что мы записали его буквально накануне вот этого нет, события. В тот же, да? же день записали, только ну, в тот же день, но еще не зная о том, что произойдет. И, и помнишь, если э, не, не только тему нет, нет, разговора, но и о том, что мы говорили, помнишь, разговор был о том, что, что для наших демократов Скажем, какие-то события, если бы они результатом их стала там, гибель посла и наших военнослужащих, как в Бенгазе, это бы их только порадовало, они бы аплодировали этому и, соответственно... Это бы усилие. Ну, бы, они сказали, вот, вот, наконец-то вот, Трамп получил свой Бенгази. Да, св... а Трамп здесь получил... Трамповский Бенгази, как мы знаем, продолжался 13 минут, потому что это столько, сколько заняло, чтобы привести э, этих... Devil Dogs, dogs их называют, этих, морскую пехоту, вот, вот, вот. собак, которые вот. распугали всю эту толпу, и они все позорно бежали. Э, Несомненно. И, и, и, и это... И дело в том, что, смотри, пропаганда, конечно, работает совершенно с, э, образом сумасшедшим. Показывают иракский парламент, который 170 голосов отдает за то, чтобы убрались наши войска оттуда. Но если кто-то не знает, он думает, что оно так оно и есть. Но 170 это депутаты парламента исключительно шииты. А 150 остальных, которые сунниты и, да. и, и, и же с ними курды и так далее, они не присутствовали на этом заседании. Ты понимаешь, что? Но нам это преподносится, что Ирак выступил за вывод войск. Да, ну большинство же было у этих, поэтому как бы да. Нет, хорошо, но, но сказать хотя бы о том, что этих и не было там, показывают эти толпы плачущих. но где же толпы ликующих, которые говорят, мир стал лучше, этого монстра убили, уликвидировали. Вы же вы но... сказали, что он был этот, кто он был строителем? И потом еще кем-то... Ну, вот, да, еще да, да, биография писал. самое что да вот с низов поднялся да, благодаря да. таланту. Надо отдать должное, это был не просто обычный рядовой враг, это был очень талантливый поскольку. Патриот, кстати, возвращаясь к Патриосу, который сказал, что э, и правильно сделали, он еще сказал, что уничтожение Сулеймани это, это больший удар, чем уничтожение Бен Ладена. Более серьезный, ну, чем Бен Ладен. Ну, какой-то степени Почему А я думаю, да. что Почему? вместе с, что... с аль -Багдади вдвоем это уже гораздо больше. А причем а надо это... не забывать, что и второго человека в Аль-Багдаде тоже же уничтожили, а и это... вместе с Сулеймане тоже. Миш, не забывай одного. Эти прятались, они не были легитимными. Этот человек был легитимный. Он был составной частью структуры государственной. Очень которая очень считается, между прочим, на... и тут все демократы тут же забыли, что это революционная иракская армия, она террористическая организация. Да, признано ну, признана ну, давно уже. Ну, а, нет, не так давно. Америка не так давно, но признана. Хорошо. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв на рекламу. Я тебе просто дам в виде небольшого домашнего задания на несколько минут сказать, будет ли Третья мировая война. Мне очень хочется от тебя это услышать. Ну и, может, наш слушатель подключится. А пока слушайте объявления, они важные. Возвращаемся в радиоблог с Игорем Цесарским. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Добрый день еще раз. И напоминаю, что со мной сегодня Михаил Герштейн, блогер из Нью-Джерси. И Миша, тот вопрос я такой я глобальный. Да. Насчет Третьей мировой войны... я тут Да, скажу, ну, ну просто... нас, я, на, нас пугают ею. Да. Ну, я просто хочу напомнить один старый анекдот про лектора в обществе знания, помнишь, когда выступает лектор по политическому э, положению, по э, политинформации, у него спрашивают, задает вопрос, скажи пожалуйста, а будет война? Он говорит, наверное, будет. А говорит, кто там, с кем, наверное? Ну, говорит, наверное, с Китаем. Говорит, а как же, вот нас тут типа 200 миллионов, а китайцев миллиард. А он говорит, ну, а Израиля а там 5 миллионов, а арабов 200 миллионов, и ничего, они же там э, держатся, побеждают, а тут встает этот, спрашивает, скажите, а у нас, говорит, столько евреев найдется? Поэтому, ну, кто-то тут сказал, что третья мировая война, может, и будет, но не из-за Ирана, потому что Иран, благодаря Айсису или ИГИЛу, как хочешь его так и называй, или Айсил, еще, значит, он... Понастроил против себя всех, и даже сейчас э, происходит э, то, о чем нельзя было подумать э, уже несколько лет назад, когда Израиль э, работает вместе, тесно сотрудничает и с Иорданией, и с Саудовской Аравией, и с, Египет, с Египтом, и с Ливаном э, против э, Ирана. Ну да. Поэтому... Хорошо, я, я я понял, ты скептически на это смотришь, как я. Хорошо, у нас есть звонки. Оп, не, не дождался радиослушатель. Перезвоните, пожалуйста, 847-400-5200. Да. То, то есть э, скепсис у тебя есть на эту тему. Да. Вот. Но как все-таки события будут развиваться, как ты думаешь? Я не думаю, в стенах ООН, а вот реально там. Ну, Ну, как в стенах ООН, мы знаем. Да, мы знаем. Так, опять звонок, ладно, поговорим. С радиослушателем. Добрый день, слышно вас. Алло? Говорите. Да, давайте, говорите. Да, вы знаете вот с первого дня появления Трампа и убеждаюсь это до сих пор, что он принесет трагические события, или гражданская война, или всемирная война международная. Алло. И это выборы на ваши, на нас, на их, вы понимаете. И что его не предупреждали? этого комика, и вообще, ну неважно, э, его не предупреждали, какая будет реакция со, со стороны а какая будет реакция? арабов мусульман. Так, давайте уточним, кого вы называете какая будет реакция. Михаил, что оружие там упоминали, оружие должно убивать и создано для того, чтобы убивать. Это, кстати, подождите, у меня к вам есть вопросы, которые конкретно не сочувствуются. Рассказывать они виновые полезности пистолетов, автоматов. Нет, все, Спасибо. Спасибо, Сереж, пожалуйста. Следующего, если есть, потому что тут не о чем разговаривать. К сожалению. Про пистолеты, автоматы. Нет, давайте лучше продолжим. Давайте продолжим. Так, Миша, вперед. Но я хочу пока отвлечься от Ирана перейти на Золотой Глобус вчерашний, да. потому а, что вдруг неожиданно там был как это яркое, яркое пятно в, в, этом, в Голливуде. Ну правда не голливудский актер Рики Джерве, да. английский, который выступил с, был ведущим и выступил с речью, разгромив весь Голливуд так, что они, в общем, даже не знали, куда им деваться. Весьма даже... неожиданно от него именно, но неважно. не, это... не, это не очень... от него как раз это не очень неожиданно. Он, он более-менее как раз... А он довольно левый парень, но не в этом дело. Он, он... не настолько левый, как они все. Вот. А он... И, он... И он регулярно... И он там не требовал никогда... Там отставки Трампа, импичмента и так далее. Он достаточно умеренный по сравнению с ними. Он умудрился вот, обидеть там всех, обвинил их в педофилии. Вот, промимо всего умудрился вставить фразу, что Джеффри Эпстейн себя не убивал. И закончил, вот тем, что, самое, самое да, и, и закончил тем, что вы, говорит, у вас у всех образование меньше, чем у Греты, че, кому, кого вы вообще, как вы вообще можете учить людей чему-то. Это точно. Извини, есть опять звонок, давай да, попробуем да. принять. Слушаем вас. Добрый день, меня зовут Леонид. Ну, по поводу этой ситуации. Да, все было сделано правильно, все хорошо. Но, зная нашего президента, мне кажется, что это верхушка Айсберга. И у меня такое чувство, что, наверное, они уже разработали ядерную бомбу свою и вот-вот готовы, как говорится, ее запустить. И, может быть, это был предлог, чтобы даже их немножко спровоцировать, чтобы уничтожить те 52 точки, о которых он говорил. Так, спасибо за ваше мнение, но ну, на, на самом деле, понимаете, такого рода информации никто не располагает, скажем но, так. Ну, мы не располагаем. Да, нет, ну я понимаю, и может, может оно может быть и так, может быть и по-другому. Вопрос состоит в том, что Трамп не стал дожидаться. Мы же знаем, что у, у миротворителей было много, вообще-то с историей люди, я надеюсь, большей частью все-таки знакомы, одного бывшего эфрейтора тоже увещевали-увещевали, а потом это чем кончилось, наверное, вам известно. То есть, в принципе, самая лучшая оборона, вы знаете, что это, это как раз наступление. И, и Трамп решил, что пришло время, хотя тут же появились какие-то спекуляции, ну, конечно, ему это надо, из-за вот этого пресловутого импичмента, значит... И причем совершенно идиотским образом сравнивая это с тем, что делал вот ровно 20 лет назад э, господин экс-президент Клинтон, который все а, это... Разбомбил там, ю... там... Да, разбомбил. И, и, кстати, интересно, тоже не сильно кого-то спрашивая, чьим-то мнением интересуется, просто взял и начал бомбить. Причем не... Я бы сказал, даже не тех плохишей, которых потом они там выискивали, типа Милошевича, да? А бомбить просто сербов. Вот, вот и все. Вот, вот там бы поговорить об этом. Но почему-то говорят о Трампе, который э, абсолютно четко выбирает э, мишени для это, атак. То есть, ну, не он, а вместе со своими генералами, пентагоновцами, то есть А тогда со... это, кстати, оправдывали? Помнишь, там еще рассказывали, он же там еще заодно разбомбил случайно или не случайно китайское посольство, и там рассказывали, что это не зря, потому что они там устроили у себя там какую-то базу или что-то ну, тогда это, тогда ну, это, это... Посольство разбомбили. Тут одного генерала, который террорист номер один сейчас считается. И, в общем, кроме него практически никто не погиб, потому что были точечные удары нанесены. И это, конечно, отвлекает от импичмента, это понятно. Это отвлекает от импичмента. Сегодня, но... кстати, да. один из новых сенаторов э э из Миссури, по-моему, я не помню точного имени, он пытается предложил поправку к правилам сенатским, что если Пелосе не передаст документы на импичмент, то тогда Сенат автоматически считает, что это кейс десмист и выкинет, и не будет рассматривать. Потому что mm -hmm. сейчас они это не могут делать, потому что по их правилам они должны ждать, да, пока не понимаю. передадут. Ты понимаешь, это с одной стороны здраво, с другой стороны, зная о том, что Сколько еще там не сказано и сколько еще не, не расследовано, но не по а части. Для этого возможно. есть комиссия, для этого не надо а делать... для этого, да, прав... не обязательно собирать что? Сенат, все правильно. Так, у нас есть звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Да, извините, я не ответно задумался. Кто будет инициатором упомянутого оружия, имея в виду, конечно, ядерное, и вовлеченные стороны во всем этом, кто будет инициатором? Спасибо, до свидания. Так, Миша, ты... Инициатор в смысле, как это, превентивного удара? Ну, видимо, или, так. Я, или, я, уничтож... я не очень. или уничтожение. Я что-то не очень понял, но ну, хорошо, э всем известно, что Иран занимался обогащением урана. И, и, занимается. И, и занимается. несмотря на все эти взятые там обязательства и прочие, несмотря на самолет денег, которые Обама туда добрый Обама туда прислал, все и все это известно, и, и против кого это, и зачем это делается, но надо заметить, кстати говоря, я вот э, не успел посмотреть, а какая реакция была на, это, на эту ликвидацию, скажем, Саудовской Аравии, там, я же другого. сказал, что там празднования были, там празднования были, да, да? то есть они... То есть, там в, план... Везде, кроме та, траур, был только в Иране, в Америке и в Канаде. Вот. Не, а ну она... еще я могу назвать ряд стран, где, где, где, где к посольству Ирана несут цветы. Знаешь, где это происходит? Ну, знаю, конечно. Ну, в Москве, наверное, в Пекине, еще где-то там. Не, тоже ну, очень, ну, очень переживают по поводу потери такого друга большого. Не, ну, понимаешь, он а, как бы второй человек, он считается второй человек... В государстве, выражаю, есть много иранцев, которые живут по всему свету, которые э, в Иран не ногой, но считают... Погоди, как как как он второй человек? Это по, по значимости ты имеешь? Да, вид? по значимости он а, второй по значимости. человек. Ну, по значимости он уже близок к Аллаху был. Ну вот его туда и куда-то далеко отправили, на самом деле, потому что... Потому что уже, уже хватит столько, сколько за ним за, все, за весь этот период тянулся шлейф, да, вот то, то давно пора. И, и заявление преемника его, и все, все вот эти беснования, я думаю, отвечая на тот же вопрос насчет Третьей Мировой, все это быстренько сойдет на нет. Почему? Кто, ну, уж кто, кто не может сильно переживать из-за того, что Сулеймане устранен, так это его преемник. Потому что иначе бы он на такую позицию бы никогда бы не... Место Не, ну ему надо... Не надо, конечно, зарадствовать, но по поводу переживать, по поводу того, что уничтожен террорист, тоже особенно сильно не нужно. Ну, я знаю некоторые люди, которые считают себя такими очень сугубо интеллигентными, я бы сказал, чистоплюи. Они даже в соцсетях попробовали на эту тему э, завести целые дискуссии, как можно так э, человека убили. Они понимаешь, какая штука? Да, че, убит человек от того, что он был, э, у него были две ноги, две руки и так далее. Это совсем не означает, э, это не люди. Все террористы. Отнести их э, к людям – это вообще вам большая ошибка. Ну, Поэтому... это, как бы, можно было, то есть, конечно, более гуманно было бы арестовать и изолировать, но, как бы, тут уж попробуй арестовать. По Послушай, что значит арестовать и изолировать? Что? От, отвести в Гаагу или... Ну, Каким в образом? Гитма. Ну, понимаешь, я, я, я знаю, что есть у многих мысль о том, что надо одеть белые перчатки и, и подставить еще вторую... Но, ну просто будет вот будет. как человек вот только что Леонид, нет, не Леонид, это э, следующий я не помню как зовут зов, зов, звали, да. э, сказал так я думаю что как это дыма без огня не бывает, поэтому возможно что там было что-то еще не только э, планы этого Сулеймане по поводу нападения на посольство, возможно что-то связанное по поводу действительно чтобы уничтожить эти ядерные, не ядерные, а установки по приработке урана Ну, и, и может быть и это, и потом в любом случае мы знаем, что ситуация там очень неблагоприятно сказывается, то есть на Ближнем Востоке. Сейчас Ливия непонятно, во что это выльется, противостояние, которое есть. и в то, сейчас там, Турция и, туда входит. И, и, и Россия, и Турки, и все, кому не лень. Но сейчас Турция идет активно туда, поэтому сейчас... посмотрим. Ну, Ливия непонятно, Ливия это сейчас не государство. Кстати, я тебе должен сказать, что самый важный показатель, ну с точки зрения отвлеченной от политики, показатель того, как мир относится к, к, к перспективе начала Третьей мировой войны, это Уолл-стрит. Uh -huh. И Уолл-стрит, поднявшись, Даут Джонс поднялся примерно на 300 с чем-то очков, в 300 пунктов во 2 числа. 3 uh -huh. числа, после того, как это все произошло, он опустился на 200. Сегодня uh -huh. с утра он вроде как тоже должен был опуститься на 200, сейчас он уже в плюсе. Поэтому... Никого ну, это, то есть совершенно никого, как сказать, никакие финансовые рынки, вот эта вот новость не потрясла. И даже учитывая, что в принципе рынки очень волатильны, когда дело касается нефти, они даже из-за этого не особенно упали. Поэтому, что в общем раньше было бы немыслимо, если что-то происходит с Ираном, как одним из основных поставщиков нефти, ры, рынки выкачались очень долго. Миша, не только с Ираном, где-нибудь в Эмиратах чихнул и мир и мы знаем, как сразу это все отражалось. на ну, там, когда чихал и мир все-таки оно там, это однодневное было событие, а когда вот такие вот, как бы, то, что нам рассказываешь чуть ли не Третья мировая война, то э, рынки, вспомни как было после, ну, не хочу вспоминать плохое, но ну, как было после 11 сентября, что э, неделю у нас э, рынки были закрыты, потом еще неделю они падали каждый день там, по 500 пунктов или больше. Это тогда, когда он был, не, Dow Jones был не 30 тысяч, а сколько там он был? 12 тысяч, по-моему. Mm -hmm. Или 15? Mm -hmm. no, no. Нет, это, это, кстати, хороший пример ты привел, потому что э, показательный, как э, в виде реакции. И, опять же, показательна реакция тех или иных э, сил у нас, вот дем... тех э, демократов, которые, в общем, от, о, о, от э, я не знаю, от самых левых до, до уже до менее левых, скажем так, центристов там я уже не вижу, э, все, все в негодовании. Ну, а, э, центристку у нас только Эми Клобуча осталась, ну, вот из этих, да, ну, да, ну, такая, это... как бы, Условный. Ну, понимаешь, дело в том, что блок Бухарина, да? Дело в том, что, конечно, это выглядит совершенно глупо. И даже на фоне тех заявлений, которые делают наши союзники, и предсказуема была реакция Москвы, Пекина и прочих подобных друзей, в кавычках Америки. Поэтому. Здесь э, ничего удивительного нет, но самое главное, что э, действительно дальнейшие какие-то шаги в направлении эскалации со стороны Аятол. Очень слабо в это верится, а если и они произойдут, то им мало не покажется. Так, у нас звонок, я э, потом скажите, принять да, долгий день. Так. Да-да-да, говорите, доколадёв, приглушитесь. Да, можно говорить. Я бы хотела спросить у этого господина, которого так сильно напугали Третьей мировой войной, и который во всем обвиняют Трампа. А скажите, пожалуйста, господин, я к нему обращаюсь, вы считаете, что мы должны опять извиниться, так же, как мы сделали, когда произошло в Мингазе, мы должны извиниться или мы должны дать по голове? Вот интересно. Вот это мой вопрос. Ну, это этот вопрос уже риторический, потому что я не думаю, что господин будет звонить сейчас еще раз отвечать. Ну, а нашу точку зрения вы услышали, я надеюсь. На сей предмет. Вот. Так на Нет, чем... Ну, нападение на посольство, есть нападение на посольство. То есть на посольство нападать нельзя. Ну, Поэтому. на посольство нападать а, нельзя. И, в общем-то, и подрывать... Есть, что в Бенгазе можно, а так вообще нельзя. Да, и подрывать наших военнослужащих небезопасно, потому что получите в ответ, как положено. Сейчас вот разница. Как же в Ираке они находились с разрешения... Иракского... Абсолютно легитимно. И смотри, такая... И не привали, и никого там особо не уничтожили. А вот ты будешь себе представить январь 21 -го года, и главнокомандующий нашей страны, там, допустим, э -э, ну, Уоррен, госпожа, там. Типун, или... Типун, типун, и, или Сандерс. Ну вот, вот, Понимаете, Поэтому в отличие говорим... от Рейгана, который там через пять минут после инаугурации Иран тогда выпустил своих заложников, тут, значит, через пять минут после инаугурации, не дай бог, если это произойдет, так они захватят и будут держать их там все там четыре года президентства. Да как вот с этим несчастным этим Барри Левинсоном происходит. Левензонов, да, который... Ну, никто да. не знает, жив он, не жив, где он, что он. Но ну, его же при Обаме, по-моему, или при Буше, сколько там он уже, 12 лет, вот. И никто не знает, жив он, не жив, что с ним, как бы... кто ходит слухи, что вроде жив, то вроде нет, но, как бы, Иран, по-моему, тоже в том же Иране он, правильно? Угу, Да. Ну, в, лю в любом случае... Вот такого рода события, они должны, э, несомненно, надо трезво это оценивать, оставляя какие-то эмоции. Но есть э, в любом случае понятие, э, ну, на мой взгляд, э, вот здесь уже справедливость восторжествовала. Нет, кстати, очень вот часто, очень часто бывает, что они уходят вполне благополучно в мир иной, э, в преклонном возрасте. Вот ну, даже, это, даже, да, да. даже такой, такой же персонаж, как Махмуд Аббас, скажем, да? Ну, Спокойно ну, в своей постели, а? Ну. Ну и так далее. А мы знаем, на, на сколько на этом человеке всего, да? Ну, ну как... Чарес тоже у умер сам, но правда, к счастью, <laughs> А, yes. вот, а вот скажите, пожалуйста, в связи с тем, что парламент Иракский проголосовал а, за, экспел, за вывод а, войск коалиции из Ирака, и, скорее всего, будут выводиться войска из Ирака, а, каковы последствия этого? Но, ну, вот, правда, а, сенатор а, Марко Рубио в Твиттере написал, что а не настало ли время определить курдов как, так сказать, самостоятельное государство? Тут с курдами сложно, пока тур, Турция член НАТО, пока, если Турцию исключают из членов НАТО из НАТО, тогда да. А когда, пока она член НАТО, с курдами, конечно, очень тяжело получается. Миша, Эрдоган да. делает все для этого. Ты его заявление по поводу читал, что да, что, что он вполне. Да, но... И, То, им, что, но... если Иран ответит, это будет правильно. НА НАТО, в НАТО правила еще более запутанные, чем э, в Евросоюзе. Из него выйти, так -так. выйти практически невозможно. Дело в том, что чем иметь таких союзников, вот надо хорошо подумать. Вот Иногда явный враг, он как бы... Ну, знаешь, если... Единственное, что я могу зачем... сказать... Плюс Эрдогану. Если сейчас, благодаря его вмешательству в Ливию, там хоть закончиться гражданская война, то этому будет большой политический плюс. Да, вот. но ну, на, на чьей стороне он там вопрос? А это не важно. А в... это не важно, да. В данном ну... случае это не важно, потому что э, страна находится в руинах, в гражданской войне. Там какая-то работорговля и все, если хотя бы это прекратится, даже если благодаря Эрдогану, то это будет э неплохо. Ну, там, там любопытные мысли. Это... если Эрдоган сможет разгрести то, что Барри с Хиллари устроили, то это будет неплохо. Это, это, это не факт, потому что турецкий султан, он же работает... Своих интересов насчет... Я вот хочу вот в заключение, знаешь, сказать... А -а -а. Мне очень интересно, когда вот через месяц должен быть State of the Union, на который Трампа пригласили сразу на следующий день после объявления импичмента. И вот мне интересно, когда он расскажет про уничтожение Сулеймани, посмотреть на реакцию этих демократов всех. ну Он, это... он же не сможет. Для этого, честно говоря... Даже большой фантазии не надо иметь. Мы, мы уже видели их реакцию. Ну, нет, посмотрим. Просто тут, когда они ж там все будут сидеть, пойдем посмотрим. Да, то есть, то есть, в каких только одеждах? Суфражисток или какие они оденут в этот раз на один. Ну, я в черную, наверное, оденут. Траус. Траус. Ну да, можно тогда в знак этого еще и нацепить кое-какие традиционные наряды, которые закрывают. Ну, или с иранским флагом прийти лица, да, да, да, и же и же и жечь за за воротами, да. как сказать, американские флаги, это не прямо прямо там, она, она, она, время, она, господа, к сожалению, <смех> к сожалению. Да, ладно, у нас фантазия сейчас разыграется, а у нас уже времени не осталось на самом деле. Хорошо, спасибо, спасибо еще раз, с праздником и до новых встреч.